самое главное для сегодняшнего времени да, вот для антихриста что боится антихрист боится вот когда уже такое чувствуется да его как бы уже ты видишь притечь антихристов очень много да mm -hmm. вокруг тебя дух такой прямо что он боится боится пасху боится рождество вот как эти перед этими праздниками все закрываем все карантин церковь нельзя это нельзя Пасха тоже. Ой, нет, нет, не, на благодатный огонь нельзя. Вот чего боится, вы понимаете, да? Страстная седмица, все закрыто, никто не выходит. То есть ему самому дьяволу противна молитва, несмотря на то, что мы находимся сейчас. Даже люди приходят в храм и просто ставят свечки, и то дьяволу противно, понимаете? У нас еще это началось в Иерусалиме с того года позапрошлого года нас уже на крещение не пускали на Иордан. Я другими объездными дорогами все равно искупалась, понимаете? А вот, поэтому чуть что какой-то праздник, карантин, карантин, карантин, никто не выходит, все, штрафы и так далее, понимаете? Вот это, и поэтому у нас такая получается разобщенность, и люди, людей просто отталкивают от церкви. Но здесь промысел Божий, что потому что... Господь все-таки хочет, вы знаете, как Августин, помните, да, Августин с Италии он приехал в первые века христианства, mm -hmm. святой Августин приложился в Вифлееме, к звезде, где родился Христос, сразу уверовал, говорит, Господи, что тебе дать? У меня денег столько, все, сын, не дай мне сердце твое. Господь хочет от нас сердце, покаяние, ничего Ему не надо. Наши слезы это бриллианты для Него, понимаете, слезы покаяния. Поэтому Господь попустил, научитесь вы молиться, вот поодиночке, в семье, научитесь вы молиться. Вот когда ваша душа очистится покаянием вот, и скорбями, тогда и церковь очистится, и тогда уже, я думаю, что с помощью Божьей мы очищены и будем приходить в храм.